доброго времени вам суток с вами желтый мужик серия микро мини подсказки Итак, очистка компьютера от вирусов доктор веб бесплатная утилита но только для домашнего использования ссылочку дам под видео нажимаете скачать скачивайте на компьютер получаете некий файл. Кстати, данные файлы обновляются примерно 2-3 дня и нужно закачивать новые, потому что добавляются новые вирусы. Нажимаете запустить. У вас появляется окошко. Начать проверку. Можно начать проверку тут. Также можно выбрать объекты. Эти объекты. Можно кнопочкой все выделять. Либо также можно вытащить еще дополнительно для проверки диск C. C или D, если у вас сколько дисков на компьютере, можно все выделять, либо по очереди. Сразу скажу, что при проверке диска C, если у вас много информации, то это будет достаточно долго. Собственно говоря, все. Чистого вам компьютера и удачного серфинга в интернете. С вами был Желтый Мужик, в серии мини-микро-подсказки. Всего хорошего.